появилась плеяда замечательных русских адвокатов люди которые понимали свою профессию как общественную функцию защита народа в судах адвокат живет с гонорара он независим Поэтому, конечно, они стремятся получать дела, которые сулят большие гонорары. Но было непременное правило. серьезные судебные дела, которые попадали вот не в Мировой суд, понимаете, там вот ниже, ну, это хулиганство, мелкие воровства. Вот это, это наказывалось Мировым судьей. Вот а более серьезные дела. Если эти дела людей не имущих, то, ну, условно говоря, коллеги адвокатов, вот по-другому это называлось, и назывались официально присяжные поверья, значит, они распределяли между собой эти бесплатные дела и вели их бесплатно. Это Причем, если отказывался, пытался увильнуть, его могли подвергнуть порицанию в своей профессиональной среде. Он обязан бесплатно защищать интересы простого человека. Вот это была этика. Вот если вы это сейчас осознаете, тогда вы поймете, почему смог сделать свою карьеру какой самый известный из всех адвокатов в истории России, чьим и стал именем Нарицатель. Керенский. Нет, он, конечно, уступает плевак или Ухтомскому, понимаешь? Но он принципиально брал дела с социального плана, чтобы сделать карьеру общественного характера. Это его привело в Думу, начав с громкого, участия в громком деле Ленского, Ленского расстрела рабочих золотопромышленных приисков в 2012 году. Через два года он уже был депутатом Государственной Думы. Причем понятное дело, что подкарауливать адвокатов, избивать их, сбивать машинами, заказывать скиллеров, в голову не приходил. С другой стороны, да, он мог взять дело какого-нибудь миллионера, который явно садился для того, чтобы найти смягчающие обстоятельства. Упирать на недоказанность некоторых элементов предъявляемого ему обвинения, чтобы уменьшить размер наказания. За это он, этим он жил. Понятно? Вот это составлял его гонорар, но вот за это он и брал бесплатные дела простых людей. Обязательно. Кого взяли за пример. Они соединили английский, французский и частично немецкий опыт. Вот. Но судам присяжных не доверялись дела о государственных преступлениях и политические дела боялись, в особенности в политических делах, что вердикт присяжных может оказаться неугодной власти. И действительно, когда дело Веры Засулич было передано на рассмотрение суда присяжных, Ухтомский так построил защитительную речь, так использовал показания ее и свидетелей покушения на генерала, градоначальника Трепова, что присяжные ее оправдали, не найдя личного мотива в ее покушении на Трепова. Тем более она сама утверждала, что стреляла в него, не желая его убить, а желая своим покушением привлечь внимание к той несправедливости, которую он позволил себе по отношению к политическому заключенному Благолепову. Больше, конечно, судам присяжных, политических дел, как вы понимаете, не доверяли. Но что интересно, суд присяжных не пережил крушение империи. Он был ликвидирован в 1918 году. Большевикам такой суд был не нужен. С этого момента судья и два народных заседателя по разнарядке. Судьи были несменяемы, то есть их невозможно было сместить. Им полагалось высокое материальное содержание, чтобы их невозможно было подкупить. И высокая пенсия. Их должность была окружена почетом и уважением. Единственное, как можно было влиять на судью административно, это переводом его на более, ну, более эффектное судебное место из провинции, там, из уезда в губернию или из губернского города в Киев, скажем, в Казань то есть, понятно, да, Губернские города первого класса, либо уже потом в Москву или, в конце концов, в Сенат, как венец подобного рода карьеры. Но это обычно рассматривалось как то, что мы называем административный ресурс. Такие судьи могли получать награды, государственные ордена. Но надо сказать, что значительная часть чтобы точнее сказать, большая часть судей этот искус тогда выдерживали. Карьеризм стал развиваться позднее. Прокурор был государственным чиновником, единственный, но по Министерству юстиции. Вот это единственная была персона, которая могла быть подчинена. Но и в прокуроры шли ради делания карьеры. Надеюсь, опять-таки, что венцом ее будут белые с золотом сенаторские панталоны и красный, шитый с золотом сенаторский мундир. Хорошо известно, что вот этот прокурор, обвинитель Веры Засульчу, но очень рассчитывал, что после этого процесса он попадет в ускоренным порядком с Сенат. Мне скажешь, подобного рода сенаторы в самой сенатской среде большим уважением не пользовались. Скорее предпочли бы какого-нибудь губернатора. Ну, тоже там губернатор губернатору, -губернатору был рознь, ясно дело. Но все-таки считал, что карьера губернатора, которая привела в сенат, она более благопристойна, чем прокурорская карьера. Таким образом, Россия получила суд по своей структуре либерально-демократический. Судебная реформа, это отмечается даже в нашей советской историографии, была наиболее близка к европейскому уровню. По своей сути. Но это далеко, как вы понимаете, не все реформы, а между тем уже 10, да, Артем? Да. Вот, поэтому, поэтому следующий анонс, анонс. Честно, ты готова, Ловинка? Вот честно скажу, я еще в процессе принятия решения. То есть, либо 10 числа продолжится рассказ о реформах, либо я их перебью рассказом о общественно-революционном движении 60-х годов, в центре которого будет, конечно, покушение Каракозова на императора Александра II. Вот. Два варианта. Я еще сейчас пока над этим работаю, честно вам говорю. И тот, и другой мне интересно. Нет, общественное на движение тоже очень важно. Мотивы, которые приводят к такого рода поступкам, и во что эти поступки выливаются. Это важно, может быть, даже больше в нынешней напряженной и неустойчивой атмосфере. Вот, сказал